В личке писал, Женя, я тоже хочу трак-драйвером в Америке работать, только приехать собираюсь. Что главное, на что обращать внимание? Вот рассказываем, ребята, главное, вот видите как. Ребята, какое хорошее настроение с утра, когда клиенты под сообщения сообщение напишут привет. В общем, дали мне ключи в автосалоне, говорят, иди, забирай тачку где-то на стоянке. Завтра загружаемся и выезжаем. В общем, подошел мужик, объяснил мне, что я буду за ним в очереди. Ждем. Он сказал, что это будет стоить пять баксов. Что-то про оплату никто не сказал. На честном слове. Офигеть, ребята, я никогда не видел свой трак таким чистым. Я даже когда его покупал, он был весь в пыли. И в последующем также. Трейлер, конечно, они щетками не терли. Да, вот она грязь, видите? Щетками они его не терли почему-то, но ну, не знаю, сказали, что не будут. Но трак весь оттерли. Красота! Красота! Пойду платить, а то даже деньги ведь не взяли. Ребята, сегодня трак отремонтировал до конца с колесами разобрался, запасные колеса купил теперь у меня четыре колеса, какой мне и говорили, нужно иметь четыре. в общем-то все сделал, подготовил, помыл и уже вечер наступил, завтра буду уже грузиться сейчас вот пришел отель подумал, что сегодня не хочу ночевать на парковке хочу сегодня в отельчике переночевать и завтра уже за работу так, сейчас посмотрим, ребята что тут у нас за номерок ага, ага. главное, стол есть Кровать две штучки, до полуночи на одной, после полуночи на другой. Вот здесь я буду для вас сегодня ролики перекидывать. Человеку, кто будет монтировать для вас. Телевизор, все дела. С видом и что? С видом все не очень хорошо. Ну ладно, лучше, чем из трака, правильно, ребят? На парковку еще и машина жужжат рядом. Так что отлично, завтра загружаемся и выезжаем. Ребята, сходил сейчас на трак-стоп, в общем-то тот же, где я ставил трак и купил покушать Там есть такой ресторанчик, встретил мужичка русского, и он там покушать брал А там вообще название непонятное, всякая фигня написана, неясная Я говорю, слушай, объясни мне, что надо взять Он мне говорит, я здесь уже покупал, сейчас эти все расскажу Возьми, говорит, вот такой набор большой, он большой, стоит 30 баксов Вот здесь картошка, вот здесь рис А вот здесь это что-то какое-то, не знаю, что это Говорит, хватит тебе на два дня На два подхода Давайте посмотрим, что здесь Здесь должно быть мясо ну, Видимо, очень много мяса Вот, смотрите, ребрышко О, как пахнет Четко здесь что у нас? Еще что ли мясо? Это мне даже на три дня тогда Ох ты, еще мясо Офигеть, они набрали, ребят, представляете? 30 баксов, вот такой вот ужин. Но мне этого хватит даже одного, я еще раз разделю на две части. Мне хватит еще завтра, послезавтра кушать. Приятного аппетита мне. Итак, ребята, прошел день. Я, отдохнувший, иду теперь к траку и готов работать. Ох, как он блестит, даже трейлер блестит, ребят. Знаете, что интересно? Кстати, вот у меня тут еда, все дела, все собрал. Принтер у меня собрали, у меня был новый принтер, украли. Так, сейчас идем к трейлеру, к траку подходим, ребят. Посмотрим на нашу вот эту систему, что она сейчас показывает. спускает ли не спускает. За ночь все-таки температура менялась ночью, достаточно холодно было. Сейчас поедем, купим шапку, куртку мне. А пока волнительный момент. Смотрим, смотрим на датчики. Сколько же давления, Сколько же давления. Та да да да да Отлично, ребята. Все супер. Фух. Переживал, на самом деле. Давление могло упасть. Ну, потому что вот это вот Valve Steam, как вы помните, в одной, одной стороне спускал, там, между. Там вот эти мои перекладины перемычки, которые многие из вас хают, говорят, фигня полная, не устанавливаю ее. Она могла где-то спускать. Но нет, нормально. Смотрите, передний 112-110, как должно быть. Трейлеры 119-121. 116 121 отлично в принципе нужно 120 но я сейчас поеду я вас уверяю что каждый будет больше 120 125 127 будет может до 130 даже когда нагревается будет доходить отлично ребята быстренько заехал в магазин много-много-много вещей здесь продаются но что-то из курток особо ничего мне надо что-то такое рабочее а чтобы взять вот может быть сильная такая от ветра защитит примерить ее что-ли Рукава короткие, как обычно, у меня руки нестандартные, 200 баксов, Она вроде бы теплая, хорошая. А вот цена, смотрите, 59 уже, была 200, стало 59 Вроде бы теплая, хороший, но рукава короткие, нафиг она не нужна Я думаю, что на тракстопах посмотрю, там бывают и шапки, такие пестрые, знаете, рабочие Специальная форма для рабочих, чтобы хорошо видно было, вот, наверное, там, может быть, куплю, потому что здесь что-то все не то. Ребята, вот такую вот куртку взял. но Она тонкая, конечно, но я куплю потом на тракстопе. Толстый уже, со светоотражателями. Еще, ребята, последний случай в юге показал, что мне нужны ботинки. Ботинки мне нужны какие-то без шнурков, чтобы долго их не зашнуровывать. Такие нашел, но это, по-моему, не, не теплые, да? Для болота, скорее. Здесь прорезиненные. Не знаю. Их, может быть, взять действительно. Пускай валяются. Че? Раз, быстренько одел побежал. Как думаете? Хотя нет, внутри вроде что-то есть. Но все лучше, чем мои вот эти вот разбитые Что-то нам такое простое Потому что шнуровать каждый раз, когда я выхожу из машины, это долго Вот хорошие тоже, да, но со шнурками Ребята, я решил действительно вот такие взять Стоят они 30 баксов В общем, дали мне ключи в автосалоне Говорит, иди, забирай тачку Где-то на стоянке Она, отлично, не пищит нифига Нажимал, нажимал, нажимал, нажимал Вот, нашел Сейчас мы ее быстренько осмотрим Здесь вот номера. Сейчас будем, ребята, испытывать с вами мою гидравлику новую, которую я установил, как она работает. Посмотрим, как работает. Чик. И, пожалуйста, пошло дело, ребят. На самом деле, время я очень много экономлю, потому что с теми, конечно, были проблемы. А здесь еще, как я вам и говорил, они шире, больше, поэтому... Все это дело намного быстрее закрывается Ну, всему свое время, как говорится Вот здесь немножко потяжелее, потому что самый сложный момент Там легко, а вот здесь все вот тоже сложно очень идет Но, тем не менее, быстро, без запинок В отличие от предыдущих Ну, ничего, потихонечку так, ребята, и налажу Налажу весь трейлер Короче, ребятки, забираю вот такой вот кайман после происшествия Надо его смотреть тщательно. Слушай, ребята, приехал забирать Porsche вот этот и второй. Немножко разбитый. А ребята, Максим, привет, Максим. Привет. Ребята привет. занимаются тем, что вы покупаете тачки Porsche. Покупаем Porsche, в основном Mercedes, мы их разбираем на запчасти, но есть такие проектные, вот как да. ты сейчас забираешь два. А кому? Знаете, кому продаете уже? Не, не знаю. У нас есть постоянные клиенты, которые переделают машины на рейс, но мы их дефектуем. То есть преимущество в том, что человек не знает, там двигатель хороший, нет, мы привозим шап, берем, дефектуем и как бы... А сколько такая, если Стоит. Можем узнать или... я тебе могу сейчас прямо сказать скрин, да, да. по чем два интересно, машин, Интересно, да. сколько такая тачка стоит. Короче, самое интересное, что... А давно вы уже здесь занимаетесь? Этим мы занимаемся уже с 2011 -го года, на этом локации мы два года. Два года. А я и знать не знал, жил в Сакраменто сколько времени, знать не знал. Ребят, есть YouTube-канал, называется 3бро, цифра 3, потом бро по-английски пишем, только слитно. найдете их канал, классный канал, много роликов, интересные, так что подписываемся к ним. Ну и про меня не забываем, смотрим. Я сейчас Просто... подгоню вам наклеечки для твоих подписчиков. Да, отлично. Приложки. А мы их так. разыграем еще. Так. Все, буду пока заниматься. Вот так, ребят, видите, как бывает часто. То в Лос-Анджелес поехал с ребятами, познакомился классными. Они занимаются Мерседесами и бмв, Познакомились, подписались на Инстаграм, общаемся. То поехали в Майами, там с ребятами познакомились. Они оклейкой тачек занимаются. То поехали туда, то сюда. Вот сейчас с Максимом познакомились. Макс живет в Сакраменто. Оп. И сейчас мне отдает Porsche. Наклейки еще сейчас мне вручат. Ну, короче, вот так вот и расширяем кругозор. И находим друзей и товарищей. В общем, вот, ребята, что еще мне подарили. Тачку подарили одну. Сейчас вторую забираю. Наклеечки есть у меня теперь. Три Бро, как их канал называется. Вот такие колечки для ключей. И два мандемса. Я богатый. Сейчас третью забираю тачку и погнали. Ребята, вот смотрите, мои... Новые цилиндры, моя новая гидравлика Шланги поставили, все хорошо И вот, пожалуйста, я сейчас Увидел, что здесь, оказывается, шланг протирает Смотрите, зиптейп здесь протерся Все протерло, шланг протирается Короче, просто это ненадолго У меня скоро гидравлика отвалится Видите, вот здесь тоже все протирается Елки-палки, блин, ремонтники. Ребята, пожалуйста, вас прошу, вы прям большое делайте, сделайте для меня. Если перейдете еще раз по ссылке, оставите им комментарий. Лучше на английском в переводчике переведите. Нет, значит, на русском напишите, кол единицу им поставьте, чтобы американцы, которые все-таки на это третье ориентируются, смотрели, видели и не ездили к ним. Предостеречь других людей. Прошу вас, не бездействуйте. Давайте как-то их хоть немножечко на место поставим. А я забираю у других ребят тачку. Второй кайман, точно такой же, тоже разбитый. И поехали дальше. Ребята, ценник этого каймана 29 тысяч долларов. Ценник серебристого каймана 32 тысячи долларов. Красивая машина, но потолок очень низкий. Я головой задеваю. Здесь капает. Надо скорее глушить его, чтобы не перегрелся. В общем, на немножко, но... Ребята починят, знают на что идут, как говорится. Сейчас гружу его, потом Мерседесом его придавливаю и поехали забираем Форд Фьюжен. Тем временем уже, ребята, после полудня время, поэтому надо успеть до темна, чтобы я сегодня ехал в Лос-Анджелес и доехал, наверное, к ночи. Ребята, Максиму сейчас тоже рассказал историю, как у меня украли все документы, вещи из трака, как я оставлял трак на в шапе на ремонте, на станции, и у меня там все поворовали. Я думал, что он будет поддерживать, ну, как бы, типа, своего коллегу, да, и скажет, ну, а что ты сам оставил? Он говорит, ну, слушай, ну, это неправильно, почему они у тебя трак оставили открытый, как такое возможно, и разве они не отвечают за все твое имущество? Ну, короче, он тоже возмущен, поддержал меня, так что... Все нормально, еду дальше, немножечко подбодрился, пообщались, познакомились. Тем не менее, нет, не тем не менее, тем временем, ребята, тем временем. Смотрите, у меня какое давление в шинах. 126 на правой задней, 130, 129, 130, ну и передний 120, 117. Передних достаточно 110 на передних. Но видите, оно было с утра около 110, сейчас возрастает. 130, видите, даже стало на левом заднем. И 130 на э, левом фронтальном на трейлере. Так что... Это неизбежно, но главное, чтобы оно не падало вниз. Вверх можно, вниз нельзя. Ребята, этот месяц в Майами точно пошел мне на пользу. Да и не имеет значения, в Майами или нет, просто перерыв. В такой работе он просто необходим, потому что так это все приедается, все эти тачки. Так, что тут у нас с мостом? 14 и 10. Клиренс. Отлично. Кстати, ребят, недавно меня кто-то спрашивал в комментариях или в личке писал: Женя, я тоже хочу трак-драйвером в Америке работать. Только приехать собираюсь. Что главное, на что обращать внимание? Вот рассказываем, ребята. Главное, вот видите как: обращать внимание на мосты. Потому что. Очень просто их снести, если вы, тем более, ездите по Google-навигатору, как я сейчас. У меня есть грузовой, но я им не пользуюсь, я им пользуюсь только где-нибудь в труднодоступных местах. Здесь, в принципе, все понятно, по Google можно. Вот, как вы видели, мост был 14.10. Но бывают некоторые траки и больше 14.10. У меня 13.6, у меня стандартная высота. Поэтому, ребята, главное, два правила я для себя вывел основных. Это следить за высотой, а второй следить за скоростью, а, соответственно, и дистанцией. Потому что надо понимать, что трек останавливается дольше, нежели легковой автотранспорт. Ну, а высотой все понятно. Едем дальше. Кайфую, ребят. Соскучился так по работе. Прям кайфую. Еду, музыку слушаю, мечтаю, думаю. Красота. Я сегодня решил доехать до Лос-Анджелеса. Мне остается ехать 4 часа. Приеду я примерно половину первой ночи. Там сразу заночую. В том месте, где у меня с утра будет загрузка Dodge Viper нужно будет забрать. И да, кстати, ребята, быстро отвечу на вопрос. Наверняка он будет. А почему я купил с всего лишь шестью датчиками? На самом деле я хотел купить с четырьмя датчиками, чтобы у меня только лишь трейлер был на моем вот этом импровизированном компьютере. Но с четырьмя не было. Минимум было с шестью. Поэтому я купил шесть датчиков и два оставшихся я прикрепил на передние колеса трака. Я не хочу, чтобы было много датчиков. Не хочу на... Колеса трака еще дополнительно, поэтому взял минимальное количество. Потому что колеса на колеса на траке они огромные, они большие. С ним проблемы бывают очень редко. Очень редко. А вот на трейлере они маленькие, и, к сожалению, часто случаются проблемы, как вы видите. Ребята, время час с ночи. Я еще еду. Полдвенадцатая ночи. Мне еще буквально остается где-то сорок минут. Хочу сразу, наверное, доехать. Блин, расстроился, знаете, чем, ребят, сейчас, из-за чего? У меня два автомобиля, это Карма, Кайман, Porsche Кайман, 2, которые я сегодня забирал, они заводятся только с джампера. Я сейчас пошел проверять, а джампер у меня, оказывается, тоже украли. Вот козлы, черт. А, завтра надо будет заехать в автозон, купить там. Но больше всего у меня беспокоят документы. Я начал звонить узнавать сейчас, а их там до полугода и даже больше. Я уже объявление дал везде, где можно. Я поискал на сайтах мои мой квадрокоптер поискал, то, что у меня украли у меня там GoPro, камеру украли, еще что-то принтер, я все это дело пытался поискать на сайтах, ничего не нашел подал объявление на один сайт, Facebook подал пока безрезультатно ничего не находится И мне уже все равно на эти вещи, я все куплю единственное, что документы я переживаю, потому что долго очень устанавливать не хотелось бы То есть я не смогу путешествовать все это время короче, время 2 часа ночи, ребят Разбудила меня охранница, говорит, ты не можешь здесь стоять, а я встал на Волмарте, на стоянке, никому не мешая, но сказал, что не может, но хотя бы альтернативу предложила. Я только засыпать начал, какие-то сны приснились, и тут подъезжает. Короче, она добрая, знаете почему, женщина? Она говорит, ты деливеринг делаешь, типа, с утра? Я говорю, да. Она говорит, а в какой магазин? А я запомнил, там Best Buy есть, я говорю, Best Buy. Он говорит, окей, да, окей, okay, okay, good. Все, стой, стой, стой, типа нормально. То есть, если бы я не доставлял сюда, она бы меня прогнала. Просто, ребят, ближайшая стоянка была час езды, час езды, понимаете, до, с утра до доставки мне, точнее, до загрузки Dodge Viper. Поэтому я решил здесь остановиться, здесь поближе. В общем, ребята, приехал с утра пораньше за Dodge Viper. Они сказали, что он супер-супер низкий. Я не знаю, что там за Dodge Viper. Он клиент подъехал. В общем, мне клиент сейчас звонит, говорит, чувак, ну ты не на тот адрес приехал. Я говорю, как не на тот адрес? Какой адрес был? Такой и приехал. Но мы диспетчеру сказали другой адрес. Я говорю, нет, диспетчеру сказали этот адрес. Вот вам скриншот присылаю. Ну, хитрые, короче, решили с утра, видать, не просыпаться рано, машины не, не переезжать. Дали адрес этот, а сказали, что ну, нам, нам удобнее там. Я говорю, ну, слушайте, ребят, так не пойдет вам удобнее. Вы мне сказали адрес, я с утра приехал. Я говорю, я разгрузил. Другие машины разгрузил. Вот она стоит. Специально, чтобы вашу машину забрать. Попросил немножко подвинуть трак, потому что я драйвей заблокировал вот этого соседа. А сосед он сказал, что очень какой-то... Очень нервный, он может сейчас начать. Вы Короче, говорит, мы адрес поменяли. Я говорю, вы ничего не меняли. А в итоге они пришли. Пришел, чувак. Говорит: блин, слушай, а мы ее точно загрузим. Просто к нам другой трейлер вчера приезжал, не смогли загрузить, потому что у него не форклифт и не не лифтгейт. Короче, она не регулируется. Он говорит, она очень низкая, Dodge вайпер, ты точно сможешь? Я говорю, брал, я уже Dodge Viper, брал, возьму, конечно. Поэтому сейчас я буду опускать. Сказали, что очень низкая, поэтому на деревяшке сейчас подложу, чтобы потом было удобнее как-то заехать. Будем пытаться. Сейчас он привезет сюда Dodge. Вайпер 2000, -го, 2000 -го года. Блин, представляете, что? Вон у него дочь вайпер. То есть он мне его сейчас привезет просто сюда, а он хотел там грузить. Че за фигня, я вообще не понимаю. В чем прикол? Типа здесь небезопасно или что, почему они? Сами мне этот адрес дали, теперь меняет, говорит, пойдем в другом адресе. Странная фигня. Ну вот он, дочь, сейчас будет грузить его. Надо смотреть вначале. Кстати, он не такой низкий, напугал он меня. Обычный дочь. Клиент, что-то какой-то раздраженный уже с утра. Говорит, very bad street, very bad. Типа, очень плохая улица, очень плохая Что плохого? Что делать-то? Поехали на стоянку, в аэропорт поехали Там Так, с такими клиентами надо по тщательной тачку осматривать А то появятся потом Вопросы Просто стоит над душой Ой, подожди, ой, здесь мой низко, ой, высоко. Ой, а как? А как ты будешь выходить? А как заходить? Тысячи вопросов. Ребята, какое хорошее настроение с утра, когда клиенты еще и положительное такое подбадривающее сообщение напишет. Один клиент, который вот этот, который адрес не тот дал, сначала немножко расстроился мне все время говорил спасибо, спасибо тебе большое, спасибо за great service спасибо огромное, потому что у него тачка она была низкая и он переживал за нее, и я знал, что я и так помещусь, я и так проеду, не задену я ему говорю, ну если хочешь, давай я поставлю деревяшки я поставил деревяшки, она стала немножко выше, заехала, она радостно, пишет мне thank you again, sir, пишет мне я говорю, you are welcome следующий клиент пишет привет, чувак, а во сколько ты будешь, а можешь ли ты принять у меня деньги? не кэш, а там через приложение. Я говорю, могу. Спасибо большое. Спасибо большое за ваш сервис. Я буду к вам обращаться снова. Блин, вроде бы казалось бы два сообщения. Ничего особенного. Но так это душу ребята греет. Так хорошо сразу на душе. Когда все добрые. Никто не скандалит, не ругается. Но так, как вы знаете, бывает не всегда. Я подъезжаю на разгрузку, ребята, два Porsche Кайман. Мне нужно выгрузить. А после... А перед этим, перед этим, мне нужно заехать на автозон купить Джампер, потому что они не заводятся, а у меня его украли. Так что сейчас еду в автозон, будем с вами выбирать джампер. Не знаю, ребят, что-то здесь ничего подходящего нет. То, что мне нужно. Какие-то маленькие все, видимо, одноразовые. Один раз завел и потом заряжать пошел. Но Мне это... А, это вообще не то, по-моему, да? Вот есть какой-то огромный вообще 200 амперы. Engine Starter, Battery Charger. А, он и заряжает, и заводит ее. Типа пусковой такой, знаете? 159 баксов. Это слишком огромный, куда мне его одевать вообще? Они бы какой-нибудь маленький, но ну, маленькие вот они, но... Это тоже, по-моему, Battery Charger. Нет, это не то. Это просто зарядники. А мне нужен именно Jump Starter. Если что, потом сдам, потому что мне сейчас заводить надо машину. Как-то их выгонять Ребят, короче, нашел, вот он, оказывается, наверху лежали вот Такой есть, какой-то большой На 2000 ампер, вот здесь поменьше На 1000 ампер, возьму его Написано, что до двух, до 20 раз общем, я не знаю, что я купил вот такая маленькая коробочка 153 бакса отдал Поеду пробовать, здесь буквально пару кварталов И я приехал В общем, может быть, даже испытывать, ребят, не получится Не придется мне джамп стартер, который я купил Я пришел к ребятам, кому я привез эти две тачки Я говорю, чуваки, ваша тачка не заводится Дайте мне, пожалуйста, джамп стартер мне нужно их завести. Пойду выгружать Мерседес. А за ним два каймана. В общем, ребят, у него был севший. Поэтому давайте попробуем мой. Так, подсоединяем. Ну, мне кажется, это полная фигня. Как вам кажется, ребят? Заведет, не заведет? Мне кажется, нифига не заведет. Такая-то фигня. Ну, вот наполовину заряжен. Наверное, должен. Пойдемте попробуем. Я что-то в него не верю. Ну, а попробовать-то нужно. что нет? Да, конечно. Даже зажигание. Вон, другая машина завелась. Нифига себе, он крутой. Другая тачка завелась. Не, вообще ничего нету, даже не моргает. Ну что, вроде бы плюс-минус, все, что еще надо? Убираем.